Я влюбилась. Его зовут Андрей. Мы с ним познакомились. В Вконтакте. Долго были друзьями. В Одноклассниках. Общались и переписывались. В WhatsApp. Ну а сегодня он мне сделал предложение в скайпе. Ой, доченька. Рад я за вас. Отношения. Зарегистрируйте в Твиттере. Свадьбу. Сыграйте. Ну, в Инстаграм. Детей закажите на Ликспресс, А через пару лет, когда он тебе надоест, выставишь его на Авито. Спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока.